Доброго времени, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами Екатерина Клопенко и сегодня будем с вами разбирать канал, вернее даже не канал, а мессенджер Телеграм. Я хочу сделать несколько видео, прям серию видео, да, решила, что это будет примерно раз в неделю одно видео, да, с какими-то фишками, настройками по мессенджеру по Telegram. В дальнейшем я, конечно же, постараюсь вам рассказать вообще о продвижении каналов, личных каналов Telegram, о различных ботах и так далее. Почему это нужно делать уже сегодня? Вы знаете, что в прошлом году, в 2017 году, просто взрыв произвел мессенджер Telegram. Он невероятно популярен в связи с тем, что... У него огромные возможности, на самом деле огромные возможности. Можно продвигать свой собственный бизнес, можно зарабатывать деньги на, в Телеграме различными, кстати, способами. Просмотр ваших постов намного выше, примерно около 90% открываемость вашего поста именно на канале телеграм чем, допустим, в социальных сетях, вы это, если вы этого не знали, то я вам об этом говорю, потому что в социальных сетях есть сейчас ограничения по публикации вашего поста, показывать, либо не показывать ваш пост, да, кому показывать, то в Телеграм, тот, кто на вас будет подписан, допустим, в канале, на, на ваш канал, тот и сможет прочитать, Ваше сообщение, ваш пост. Поэтому это вот уникальный абсолютно мессенджер. И э, надо обязательно начинать с ним работать. Итак, сегодня будет небольшая такая фишечка, которую я узнала совершенно недавно. Э, вроде бы простая, но вот э, я об не, о, о ней не знала. Давайте будем с вами ей пользоваться. Итак, давайте откроем Телеграм. Наш, наш мессенджер, да, что я хочу вам предложить, есть такая возможность, в различных социальных сетях это переписка с самим собой, для чего она вообще нужна нам, да, когда нам что-то срочно нужно сохранить, да, какой-то текст, какой какую-то ссылку, какую-то фотографию, да, и нет возможности сохранить куда-то на какой-то специальный носитель, да, то мы можем сделать переписку с самим собой, то есть самому себе отправить сообщение в виде вот ссылки, допустим, на видео, в виде какой-то фотографии и так далее, для того, чтобы вот знать, где это найти и где потом это все забрать. Так вот, в Телеграме тоже есть такой чат переписки с самим собой. Но, что очень важно, если в социальных сетях какие-то ссылки или видео, или определенные тексты с каким-то э, набором слов могут блокироваться модераторами, то в Телеграме нет. Вы пишете все, что вы думаете, все, что вы хотите, корректируете, как вам нужно. И это очень-очень удобно. Плюс ко всему, все, что вы поместите в свою переписку, вы можете очень легко найти, в отличие от социальных сетей. Итак, давайте посмотрим, как же сделать переписку с самим собой. Для, для начала, вот в самом начале, я использовала вообще канал, создание канала. Я создавала канал, писала для себя, что то моя информация, и туда скидывала всю инфу, которая меня интересовала. Но тут большая как бы неудобство, не то что большое, но небольшое, скажем так, неудобство в том, что когда вы создаете канал, вы должны его обязательно закрыть, иначе его смогут увидеть другие люди. Это первое. И второе. При создании канала вы должны сначала добавить человека, до да, иначе он у вас э, не, создастся, не создастся канал. А потом этого человека нужно будет удалить. Тоже как-то не очень удобно и неохота добавлять там кого-то знакомых или незнакомых. Поэтому переписка – это, конечно, большой выход. Итак, как ее создать? Нажимаем на три полосочки. И вот здесь, в самом верху, вот такой вот перевернутый флажок. Это и есть переписка «Самим собой». Мы нажимаем на него. Вот он, «Save Message». Это и есть переписка «Самим собой». Вы видите, что я уже тут накидала какую-то мне понравившуюся нужную информацию. Вы можете писать тексты самому себе, да. Вы можете закачивать сюда фотографии, вы можете кидать ссылки, видео, все, все, все, что угодно. Теперь смотрите, как найти вообще то, что вы сюда накидали Представляете, да, когда вы накидаете сюда Очень-очень-очень много информации Как это все найти? Через поиск нажимаем лопу И вот здесь вот слева пишем, например Тропа Тропаголицына Да, я хотела написать У нас открылось одно сообщение Я ему нажимаю, вот оно выделенное появилось Вот таким образом Дальше, как еще можно э, найти то, что нам необходимо? Вот здесь у нас есть наше облако, так называемое хранилище. Когда мы сюда нажимаем, мы видим, что у нас есть ссылки и есть фотографии. Есть еще э, файлы, но так как э, я еще файлы не добавляла, э, поэтому здесь они у меня не высвечиваются. Если вы добав будете добавлять сюда еще и файлы, у вас будет значок файла и количество этих файлов. То есть, если вам нужны фотографии, вы заходите в Фотографии и ищете фотографии. Вот здесь они у вас будут все распечатаны. Если вам нужны ссылки, допустим, вот на видео или вы перерепостили какой-то пост да, с определенными ссылками, пожалуйста, открываете, нажимаете на ссылки. И вот здесь вот у вас все ссылочки с описаниями. То есть очень удобно находить, очень удобно смотреть. Вот в этом огромный плюс именно чата переписки с самим собой в мессенджере Телеграм. Так, дорогие друзья, если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, нажимайте на звоночек. С вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч!